Всем привет! Вы на канале Самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу, как вернуть ярлык «Мой компьютер» на рабочий стол Windows 11. Для этого нам необходимо нажать правой кнопкой мыши на «Пуск» и выбрать «Параметры». Либо просто на рабочем столе нажать правой кнопку на «Пуск» и выбрать «Персонализация». В принципе, это будет одно и то же. Далее мы проходим с вами в «Темы». Вот она. Затем переходим в параметры значков рабочего стола. И здесь выбираем значки, которые нам необходимы, чтобы появились на рабочем столе. Давайте выберем мой компьютер. Этот компьютер у нас сейчас называется «Сеть», «Панель управления» и «Корзина». Нажимаем «Применить», «Ок», «Закрываем». И на рабочем столе у нас появилась «Панель управления», «Этот компьютер», «Сеть» корзина. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Пока!